Раппорт узора 7 петель. Для вязания нужен один декер на одну углу. 7 петель в рабочем положении, одна в заднем. в рабочим, одна в заднем. Узор выполняется в шахматном порядке. Если мы вязали первую часть, оформляли, то сейчас второй блок. Третий у нас дыхает, четвертый в шахматном порядке. Так, есть центральная игла. На нее переносим соседние петли. Оставляем иглу в заднем положении. Эта часть у нас не работает. Переносим петли. Оставляем иглу в заднем положении два ряда. Центральная игла. Переносим на нее старые петли. Оставляем иглу в заднем положении. Центральная игла. Иглы в заднем положении, два ряда. Центральная игла. Третьи иглы переносим на нее. Оставляем иглы в заднем положении. Поэтому плотность для вязания должна быть рыхлой, чтобы вы могли перетянуть такое большое количество полотна. Два ряда. И вот теперь на этом этапе мы начинаем формирование нового блока и закрываем вот этот старый, который уже отработал. Новый блок, центральная игла, переносим на него соседние петли. Раз, переносим на блок соседние петли. Два, и третий, переносим соседние петли. То есть мы начали выполнение второй но теперь мне нужно закрыть вот эти вот огромные протяжки. Если я просто поставлю иглу в переднее положение, у меня они вязать не будут. Мне их нужно закрывать. Поэтому закрывать мне надо 3 иглы, чтобы у меня оставалась одна игла в заднем положении. Поэтому беру 1 декер. Есть две протяжки. Подцепляю нижнюю, вторую и надеваю на иглу. Верхняя протяжка и Нижняя протяжка. Таким образом у меня перевиты иглы. И достаточно хорошо выполненный крепкий ажур. Беру нижнюю протяжку, вторую. И начинаю с крайней иглы. Нижняя. Верхняя. Нижняя. Второй блок. Нижняя протяжка. Верхняя нижняя И завершаем нижняя протяжка верхняя нижняя смотрим какие глуми должны остаться в заднем положении остальные работают два ряда и, в общем-то, с этого момента мы начинали с вами вязание узора на центральных блоках. Сейчас переходим на остальные. Вторая игла, игла надеваем ее на центральную. Вторые петли на центральный углу. Вторые петли на центральную углу. Иглы остаются в заднем положении. Два ряда. Третий угол раппорта на центральную иглу. Третья петля. Иглы стоят в заднем положении. Два ряда. И теперь... Закрываем. Начинаем с раппорт. Вводим в работу следующий блок и закрываем первый. Нижняя, верхняя, нижняя. И таким образом провязываем нужное количество полотна.